Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Ну, начну с хороших новостей. То, что FousetPay добавил две криптомонеты. Это Ripple и Polugon. То есть, Matic. Теперь есть на FousetPay вот такие две новых монеты. В связи с этим я хочу поделиться с вами майнером на... Ripple, XRP, майнинг, экран, как угодно можно называть. Майнинг, экран. Значит, ну здесь статистика, это все можно прочесть. ничего Выплаты идут в режиме онлайн. Значит, регистрация и авторизация. Кликаем вот на синюю вкладочку «Логин». И сюда вводим, прописываем адрес электронный от фаусет пей email адрес прописываем решаем капчу я вот захожу при вас я еще вообще ничего не делала где моя капча сейчас перезагружу перезагрузить капчи нету капчи нету сейчас ребятки я перезагружу и продолжу вот появилась. Вводим email адрес. Разгадываем капчу. И заходим. Это и регистрация, и авторизация. Все. Мы попали в кабинет. Значит, смотрите. Баланс по нулям. Сразу у нас на домашней страничке находится наша реферальная ссылочка. Что нужно сделать с нами? Значит, активировать майнинг. Кликаем. Как видим, абсолютно без вложений. Здесь нет дополнительных планов. Вроде как я не вижу. И значит, что у нас здесь? Переводим на русский. Значит, максимальное значение вот такое в USDT. Доллар США. И мощность вот такая у нас идет ставим на оригинал и кликаем активировать все маню мы активировали так и здесь баланс по нулям пошел таймер сбор один раз в минуту все делаю в режиме онлайн пока тут идет таймер значит это домашняя страничка это транзакции здесь у меня по нулям здесь вывод значит минимум на вывод вот такое количество также будем выбирать xrp 1 xrp равно 44 доллара 47 центов здесь нет ничего такого ну, а здесь, что, вывод. Как бы, да? Возвращаясь на домашнюю страничку. И ждем. Осталось 18 секунд. Хотя вот на балансе вот у меня уже есть минималка на вывод. Да, мы видим. Сейчас я все это делать буду в режиме онлайн. Сюда будем кликать и собирать вот эти монетки. Кликаю. Собираем монеты. Клейм. Все. Окей. Okay. И вот эти монетки уже перешли вот сюда на мой баланс. Видим. И заново пошел таймер. Так. Кликаю вывод. XRP. Сюда сумму. О, о, о, Сколько у меня там сумма? Извиняюсь, у нас была сумма с коп значит я копирую такое вот значение вот. 0.3026 вывод xrp сюда вставляю сумму кликаю все вот такое вот количество с учетом комиссии ушло на фаусет пей окей Идем на FausaPay, друзья. Перезагружаю я страничку. Как видим, без минималки. И, пожалуйста, XRP. Ну, вот этот кран, этот майнер. Вот такое количество XRP пришло 9 февраля опускаемся ниже у меня баланс был по нулям вот они мои монетки все шикарно платит инстантом без минималки и также я пока вот микрофон у меня там прошло собираем опять клейм все монет мои прибыли значит вот эту сумму я коп копирую, иду накладочку вывод, вставляю сумму XRP вывод, все монетки ушли, идем опять на FaucetPay, перезагружаю страничку и пожалуйста, счет этот кран. Такого количества. 9 февраля. И монетки мои увеличились. Стало вот столько. Ну, вот как-то так. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Ну, вот. Это ваше право. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!